ладнее уже становится, солнышко зашло за тучку. Ну, пока футболки, в принципе, норм. Нагрузка, жарко. Ну, вот мы прошли 6 километров вверх. Мы сейчас на какой высоте? У меня показывает 2 825 Где будем кушать? Будем кушать там. идем туда. Теперь наоборот. У вас батончики ореховые. А у меня сникерс. А это мои друзья. А это нет. Ну вот относительно немного осталось. Вот такая высота. Финалочка пошла. Ну как финалочка? Ну вон она. Вон она. Пик наш. Фурманова. Уже. Кстати, руки замерзают. Честно сказать, руки мёрзнут, скоро будем ховточки одевать. Этой я не поднимался Валик. Ну, Сейчас поднимемся. Здесь не было столбов, лавочек у этих не было. Но вот там посидели, покушали и пошли вниз. А по вот этой, по хребту уже, по туристическому. Две 918. Осталось немного, ребята. Осталось чуть-чуть. Это очень трудно. Даже... Нет, не Пора одеваться. Холодно. Ну вот, чтобы понимали. Чтобы понимали, вот, вот пик Фурманова. И это, и вот такие подъемчики сейчас здесь. Финишная прямая, как говорится. Но эта финишная прямая очень долго длится. Фу, холодно. Сейчас будем одеваться. Не, я, я просто одену копку. Ну да. я тоже или сразу футболку вытянут. Не надо. Думаешь, Потом. Сил внизу, Я да? Я застрял. Пуль 160, высота 3000. Идем просто на максималках, какой-то, какая-то дичь просто, но красиво. Первый час я покажу вам, как мы поднимаемся в данный момент. Все, что я вижу сейчас перед своим носом, это камни, только камни. Шатает немного. Шме очки-то потеют. И как как ты? Отлично. Вот такой вот угол. Вот такой наклон. Но тут уже больше 45 градусов. Я точно вам скажу. Ага, конечно. Вообще кошмар какой -то. Пойдемте дальше. Поползли. Ползем дальше. Очень тяжело. Главное, вот, вот интересно, опасно ведь скатиться, сорваться и полететь. Или схватиться не за тот камень. Вообще как бы... То есть это вот совершенно дикая природа. Вот такой вот уголочек у нас. Ну пойдемте дальше что делать. Вот тут есть временами, что вот так вот лайтовенько. А есть прям очень-очень жестко. Прям вот ползешь руками-ногами. Это поднимаемся, поднимаемся. На пик. А пика нет. Часы показывают 350 3, высоту. Мы еще выше поднимаемся. Походу вот это пик панорама. Не знаю, сейчас будем познавать. Как же высоко мы. Остались несколько шагов, ребята. Мы на пике. И формула. Так, ребятки все вершина 350 но почему-то говорю сейчас посмотрим пока посмотрите позалипайте 3,200 показывает ну ни вам ни нам 300 короче не будем мы никому спорить ни с кем Такие давай, вот. я знаю, колбасы, Кушать Я забываю, что ты всегда на телефоне Естественно. Сырок, дружба там еще есть. Ну, сырок, нож давай. Короче, мы едим бутерброды. колбасой. Дыни. Ну в общем подъем с начала маршрута занял у нас 4 часа. Высота три тысячи пятьдесят официально. А, дистанция семь или восемь километров, да, по-моему? Ну вот по телефону если считать, гляну. Солнышко заходит, очень холодно становится. Руки, руки мерзнут уже, правда. Семь 7 километров. 7 километров дистанция. Ну и вот спуск сейчас будет у нас. Ну, конечно, быстрее. Думаю, часа за два, наверное, мы можем спуститься. До два с половиной. Вот для чего нужна аптечка, ребята. А, я нож наточил Дождь, очень тинь, сильно. А я резал тыню и порезал пальчик. Пальчик, а, пальчик вау. Пальчик. Были спиртовые салфетки. Я перегьюсь все, спиртовой салфеткой, замотал. Да, это должно быть правилом для всех. Какая-то минимальная аптечка, куда бы ты ни ехал. Сетра Да, да, Да-да-да. Жиз... Зажизин, Перекись. Да, ножик, Вадим, убирай, и мы убираем это все. Все, сейчас 5 секунд мы сидим, отдыхаем и начинаем спуск, потому что небо затягивает. Посмотрите, как там все затянуто, уже становится холодно и неприятно. Погода здесь меняется буквально каждые полчаса. Вот если мы сейчас отсюда не свалим, мы можем попасть вот в эту неприятную облачность. Поэтому нам надо хотя бы спуститься до половиной тысяч, с трех свалить, потому что уже, смотрите, там что творится. И там, с той стороны, и с этой. В общем, ребята, спасибо. Спуск чуть-чуть снимем, ну и в конце уже там подведем итоги. Спасибо, что были с нами. Всем ну все, мы говорим, мы отдохнули на пике Форманова, пофоткались, по получили ран ранения. Артём <с>... Шмидт, спасибо за острый нож. <с... <с...> Небольшое ранение. Бамы, бабы, папушки, дедушки, всем привет. Всем привет. Всем привет с высоты, спика, они будут смотреть, да, бабулички наши, мамулечки, отцы. Всем привет. Сейчас тут главное вот пересечь вот эти вот. Вот этот вот отрезок, который самый сложный. Ну. Вот он неудобный, камни тут такие, знаете, они некоторые шевелятся, можно они на тот наступить и укатиться в пропасть. Еще не он, еще не он. Сейчас я покажу. Чуть позже. Вот так же они вот выглядят. Да? Не хватало дельтаплана, да? Не хватило Параплана. Параплан. как в фильме на гребне волны вот отсюда. А -а -а. Ё-моё! Три километра. Но это же было бы классно. Да. Ветер как раз дует с ущелья, вот так поднимает тебя. Холодный ветер. Просто забираться-то одно дело, а спускаться это ужас. Ну, во много раз сложнее. И сейчас мы подходим к тому моменту, где мы пока не представляем, как нам спуститься. Ну, ну вот как. Мы не сюда зашли. Давай потихоньку только. Вика, ты как пошла? По-другому. Ну ай, Володя. Я лезу, все, выключаюсь. Вот это самый трэш, ребятушки. Ну тут -то, ну то все. Ну, вот я лежу здесь. Я лежу. Я не могу сейчас пока дальше пойти. я Пока не, не разработал маршрут. ой ой, -ой, -ой, -ой. Самый, самый сложный участок. Поэтому я тут не снимаю. Я так присел, остановился. Вот тут ногой держусь. Пока не до съемок. Попозже выйдем на связь. Отпустились мы. Вот тут. Сейчас предстоит вот это еще. Обойти. Если болтается, под ногами скатывается. А вот там обрывчик. И вот там гигантские булыжники лежат. Ну, давайте. С богом. Надо успеть, потому что у нас тут затягивается вот такая туча висит. Ну и там дальше мы видим, что идет подкрепление вершины. Толгарский пик, все остальные уже затянуты. У нас вот пока просвет. Ну, вроде, ну непонятно, оно крутится здесь. Оно же не туда идет куда-то, оно туда до пылу обратно плывет. Ладно, идем дальше. Ну вот, чтобы понимали, мы сейчас вот более-менее легко. Это значит вот так. Вон Вика идет с Вовой. То есть это вот такое. Вот это мы рукой. Держимся где-то постоянно. Поэтому я не снимаю, как я уже говорил. Потому что здесь уклончики вот такие. Где-то я сажусь, где-то я ползу на попе, где-то на животе. Короче, когда как. Вот сейчас буду переворачиваться наоборот. Нам показалось это очень трудным. Возможно, кому-то это покажется смешным. Нам показалось это очень трудным и опасным. Но если вы считаете, что не так, делитесь своими мнениями в комментариях. Ну и рассказывайте, какие ошибки, возможно, мы допустили. Что не так сделали. Короче, ладно, я пошел без съемок дальше. Почему опасно? Только потому, что ты там когда-то сорвешься вниз и улетишь, ну понятно, да? Исход ты можешь подвернуть ногу, в принципе, тащить тебе придется, или ты можешь удариться словно головой, например, або что-то об камешек, один из вот этих. И все, до свидания, да? Следствия могут быть разные, поэтому полная концентрация. Ну вот самая сложная часть, ну, относительно всего остального проведено мы спустились с этого Ой -ой -ой. спустились вот теперь пару часов спуска у нас уже по 17 тысяч шагов ужас теперь хотя бы вот по таким дорожкам но ну, тоже достаточно сложно Пуск продолжается. Отеплело чуть-чуть. Тучки, да, тучки там забавные. Тучки отличные. Бежать надо отсюда поскорее. Но ну, вот мы спустились на две с половиной, потеплее гораздо. Да, блин, Тут качельки. Сейчас мы покатаемся на качелях. По-моему, у меня сгорело лицо. Это было жестко, конечно. Но еще не все. Да, тебе пора снимать да, кстати, поднимались мы снизу по по одному маршруту. По ущелью. По ущелью, да. А спускались уже вот здесь по хребту. Дошли до качельки. Да, качельки дошли две с половиной. Все. Да. Осталось немного. А, ну часа два с половиной где-то километров. Да, да, да. Ну ладно, ничего страшного. ой как красиво здесь смотрите друзья забрели какой то тут кто-то был уже до нас о, как красиво. Это. Ну спускаемся до сих пор, в общем ничего не изменилось. Спускаемся пока 2 400, 2 300 что ли высота примерно. Такие гигантские, кто это сосны, наверное. Ну как бы это, зашли в такой лесок охладиться, потому что там жарко и все такая информация а тут, а тут печет уже вот ну и все дальше как спустимся так закончим выпуск. друзья, сегодня мы прошли 20 километров. Если брать от старта Медеу и пик Фурманова и возвращаемся на Медеу, получается 20 километров. Маршрут сам от начала маршрута до пика Фурманова составляет 7 или 8 километров. Но кто будет так считать? Будем считать его отсюда, откуда мы начали его и до пика и обратно. Было тяжело. Спасибо, что смотрели это видео. До свидания. Лайки, колокольчик. Кстати, да, на, все, это, на весь этот маршрут у нас шло 9 часов. Пока. Спасибо.